Всем привет, Таня. с вами Ольга Дуброва. Сегодня я вам расскажу, какие многолетники можно без хлопот вырастить из семян. Ну вы знаете, что раз есть семена, то значит можно и из них что-то вырастить. Но не все многолетники такие простые. Кому-то надо определенные условия, кому-то надо холод, кому-то тепло, кому то надо вот прямо свежим высеять. Я вам сделала подборку, наверное, 10 или 11, не помню, Посчитаем, тех многолетников, которые вы сможете посеять совершенно без проблем, и они вас порадуют. То есть не будет у вас огорчений, они наверняка вырастут, они вполне себе современные, и в дальнейшем они растут хорошо, и делятся хорошо, и семена дают хорошо. То есть все с ними должно получиться гладко. Итак, первый многолетник – это невянник, то, что иногда называют просто «ромашка». Ромашка ромашки Рознь, но это невяньник. И очень много сортов, и разной высоты, и компактные, и высокие, и махровые, и полумахровые, и серединка видна, и серединка вся из белых лепестков, ну, цветков по-настоящему сказать надо. Очень интересный сорт называется Шаста-Дейзи, у которого лепестки не закругленные, а рассеченные, будто бы свернуты. Ну, короче, такой вот лохматик. Очень эффектно смотрится невяньник. Всем нравится, потому что букет из ромашек в магазине не купишь, а очень приятно получить такой вот романтический букет. Когда его посеять? Лучше посеять в феврале месяце, и сходит он достаточно быстро. Если вы будете соблюдать температурный режим, не забывать увлажнять почву, значит, сразу скажу вам, что никому нельзя... Никакому растению позволять, чтобы высохла почва, когда мы сеем. И нельзя переувлажнять. То есть мы должны следить за умеренным увлажнением на стадии прорастания. Проветриваем. Мы вот когда посеяли, укрываем, что у кого есть пленочка, стеклышко, пластиковая какая-то крышечка в контейнере. Регулярно проветриваем. И для всех ниже мной перечисляемых растений. Достаточно температура 20-22 градуса, может и опуститься до 18, но желательно, чтобы эта температура сохранялась постоянно. Все эти вы их будете с февраля, март, можно и апрель. Ну и, в принципе, такая температура уже найдется. Не надо будет вам не подогревать, не досвечивать, и света им хватит, поэтому все должно получиться. Все ниже перечисленные растения, мною впереди, они зайдут через 5-7 дней. Ну, начало будет, потому что если собственные семена, то энергия прорастания у них будет различная. Если семена покупные, то в принципе сходы должны быть дружные. И если прошло 2 недели, 15 дней, там уже не говорю про 18, если всходы у вас не появились при вот этой температуре и влажности хорошей, то тогда пересевайте. Поэтому, если приобретаете пакетики, там семян много, оставляйте запас на случай, если что-то пойдет не так. Следующее растение – рудбекия. Рудбекия любая это может быть и блестящая фульгида, и нитида, и гибридная. Ну, гибридная, она как бы такой малолетник, она может даже и сама насеяться у вас. И рудбеки лацината. Все они замечательно всходят, тоже в течение пяти дней начинают появляться первые проростки. И затем растение абсолютно устойчивое и неприхотливое. Его никто не кушает, болезни не поражают. И будет радовать своими разноцветными, искрящимися головками. Очень украшают цветники. Следующее растение – это синеголовник. Синеголовник чем хорош? Ну, Он такой вот вечный цветок. Его потом по осени можно срезать и пустить в букеты. А можно оставить, и любоваться заснеженными. Он будет смотреться, как будто бы хрустальный стоит. Цветение синеголовника продолжительное. Мало того, что он и сам такой вести себя, Практически сухоцвет и цветет он, начиная с июня месяца и по сентябрь. Эхиноцея. Замечательное растение, много сортов. Генетически здоровое растение. Ну, некоторые сорта там более капризные. Выбирайте сорта со светло-лиловой окраской соцветия, потому что они будут более устойчивые, более неприхотливые. Посейте в феврале и, возможно, даже в текущем году она у вас зацветет. То же самое касается и невянника, и рубики. Дороником. Дороником восточный возьмите. Это растение, которое ну, просто тоже заискрит ваш цветник, желтым цветом заполонит. Такие цветочки правильные, все аккуратненькие, крепненькие. И цветение придется на, можно сказать, такую ну, позднюю весну. Это май, июнь месяц, когда еще в принципе, не так уж и много цветов в ваших садах. Гайлардия для кого-то может показаться простоватым, но она хороша тем, что совершенно беспроблемная. Сходите, нам будет, начало всходы появятся через дней семь, затем они более дружные и должны проростки ложиться дней 14. Смело их пикируйте, когда появятся первые настоящие листочки и в этом же сезоне она зацветет некоторым сортам высокорослым не забудьте поставить опору сразу же потому что многочисленные цветки на этом одном кусте даже они просто будут валить растение и оно будет разваливаться поэтому вяжите и это будет такой вот настоящий красивый вазон у вас в одном месте Агастахи давайте добавим немножко аромата в нашу клумбу. Агастахи имеет красивые, длинные, насыщенные фиолетовые соцветия, либо голубые, в зависимости от сорта. И к тому же можно добавлять в чаи. Привлекает различных насекомых, потому что является медоносом. Можно использовать при составлении букетов. Можно засушить, хотя и не является сухоцветом, но хорошо сохраняет цвет. И вот эти вот соцветия удлиненные, они не осыпаются, а долго будут стоять в сухом букете. Различные многолетние гвоздики, особенно гвоздика травянка. Она вообще стартует очень быстро. Если семена хорошей схожести, то через дня три появятся первые всходы. Дружные, здоровые, жизнерадостные. И цветение гвоздики в текущем году, скорее всего, не наступит. Но зато на следующий год, когда она возьмется в силу, то это будет у вас просто вот такой пышный ковер. Можно сажать где-то вдоль дорожки, на каменистой горки. Ну, кто во что гораздо. Еще одна очень красивая гвоздика называется «Вид серо-голубая». Тоже имеет дружные всходы. Цветочек небольшой. Но зато их очень много на кустике, многочисленные, красивые цветочки, будут дружно украшать и совершенно неприхотливые. Многие знают лен, который используют для текстиля, но хочу обратить ваше внимание на многолетний лен. Он бывает крупноцветковый, у которого красная окраска, практически красная такая карминная, и цветок диаметром сантиметра 3 а еще есть лен, который называется декоративный. И это вот тоже чудо просто. Цветение его длительное. Не знаю, почему его мало используют. Потому что тоже растение неприхотливое. Хотя, ну... По продолжительности жизни не, такое уж оно, не такой уж он и многолетник. но ну, на 3-4 года хватит. Зато потом легко его и пересеять. А может и сам он у вас насеется. А можно делением куста его размножить через 2 года. И цветет он с начала лета и до самой поздней осени. И вот этот ковер, не ковер, а колышущееся море голубых цветков, смотрится просто изумительным Еще одно растение такое, вот, светло лиловой-голубой окраски, бледно лиловые окраски. Это скобиоза кавказская, тоже абсолютно неприхотливая. И цветение длительное, и всходит она хорошо, и не надо никаких стратификаций. Цветки необычные формы, вы сами их увидите. Цветет, включая октябрь, а может быть и до ноября. И диаметр соцветий... Достаточно крупноватый, 7-8 сантиметров. Ну вот Мне кажется, это штук 10 мы уже набрали. Поэтому высевайте эти многолетники. И, возможно, в текущем году вы уже порадуетесь их цветением. И все у вас получится. И вы будете рады тому, что вы умеете сеять многолетние растения. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!